здравствуйте друзья пусть бог благословит всех вас и пусть дух святой дух господа иисуса христа тот дух который воскресил иисуса христа дух жизни дух вечности дух мира и дух который течет и внутри каждого человека, на которого он сходит, делает этого человека источником. Это прекрасно. Дух Святой – это Божий Дух. Пусть направит вас и вашу жизнь. Направит и будет управлять и показывать вам его мысли. Даст вам Его идеи, чтобы Он направлял ваше сердце всех вас, всех тех, кто имеет жажду истины. Вы знаете, вчера мы размышляли во время поста, и я читал первую главу Евангелия от Луки. И вы знаете, когда мы видим эту историю Марии, к которой пришла в гости ее родственница Елизавета, и мы видим вот это... Выражение, что когда они встретились, когда она узнала, что Елизавета, она является тоже беременной, и она узнала, потому что Бог посетил. Бог дал это откровение ей и открыл, что это произойдет, что она станет матерью даже уже в этом возрасте, которые как неплодные. И мы видим, когда они встретились. Но мы видим, что Мария, когда они увиделись, она также получила откровение. Потому что Дух Господа, тот же самый Дух тот же ангел, Гавриил, который приходил к Елизавете, он посетил и Марию. И он открыл ей, что она станет матерью и родит Божьего Сына. Тогда в итоге мы видим, что Мария была настолько счастлива, что она сказала следующие вещи. Будьте внимательны, я прочитаю, я открою и вместе с вами прочитаю, написано. И сказала Мария, двоеточие, Величит душа моя Господа. Величит душа моя Господа. И возрадовался Дух мой, о а Боге спасители моем. Смотрите, давайте подумаем. Подумайте вместе со мной немножко. Если Мария, Дева Мария, о ней я говорю, до этого момента она была Девой, да, и она сказала о том, что «Величит душа моя Господа». Тогда какую позицию она по отношению к Богу заняла? Слуги. Она говорила, что «Моя душа величит Господа». Другими словами, она себя как слугу показывает. И она как слуга возвеличивает Господина. Как она может быть выше Господа или Матерью Господа, если она Его возвеличивает? Видно здесь в ее словах, Господь, Господин больше и выше, чем она. И она говорит, величит душа моя Господа. И возрадовался Дух мой а с Боге спасители моем. Тогда Бог ее Спаситель. Как она может быть его матерью? Понимаете? Каким образом? Как это возможно? Другими словами, она слуга. И как слуга, Бог использовал ее, чтобы через нее родился Спаситель человечества, тех, кто верит в Него, в Иисуса. И дальше она продолжает говорить следующее. Давайте посмотрим на ее слова. Что презрел Он на смирение рабы Своей. Я еще раз прочитаю. И сказала Мария, величит душа моя Господа. И возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем. То есть, Бог ее Спаситель. Бог является Спасителем Марии. Бог использовал Марию, чтобы всем нам в этот мир был дан Божий Сын, как Бог использует людей, которые Евангелие, спасения передают, проповедуют людям. Бог использует нас. Он мой Господин, я Его слуга. Я никогда, никогда, ни в коем случае не буду считать себя, и никто не может меня считать каким-то, могу сказать, господином там. Я всего лишь слуга. И Мария тоже сказала. Я повторюсь. Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, потому что призрел, то есть обратил внимание на смирение. На смирение, на незначительность рабы своей. Он презрел на ее смирение. Ибо отныне будут ублажать меня все роды. То есть, она не называла себя Божьей Матерью. Нет, она блажена. Это действительно так. Ублажать меня все роды. Через нее пришел наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Кого-то Бог должен был использовать, какую-то деву, и это была именно Мария, что он презрел на смирение рабы. То есть, что это смирение? Она себя считала незначительной, я всего лишь слуга. И они его мама, ибо отныне с этого момента будут облажать меня все роды что сотворил мне величие сильное и свято имя Его». Какой прекрасный текст, какой прекрасный текст. Дальше она говорит, «Милость Его в роды и роды, к боящимся Его. Мы видим, к боящимся, богобоязненные. И именно об этом я хотел говорить, говорю в последнее время. Страх Господень. Мы видим здесь, Мария, которая Дух Святой направлял, сказала о том, что Божья милость от роды в роду, то есть детям, внукам, правнукам и так далее, и так далее, навсегда, боящимся Богу. То есть милость сопровождает ее детей, тех, кто богобоязненный. Если вы хотите гарантировать, вот это вечное наследство для ваших детей – Будьте богобоязненным, богобоязненной женщиной или мужчиной, будьте богобоязненным, потому что, если вы такой, такая, написано, Дух Святой эти слова зафиксировал, Он дал ей, Деве Марии, эти слова. Написано здесь явно милость его у Божья, вроды родов, то есть к моим детям, к детям моих детей, к внукам, к внукам моих внуков и так далее. Все это будет сопровождаться Божьей милостью, поколение в поколение, на тех, кто богобоязненный, боящимся Богу. Тогда мудрый, он богобоязненный. Я больше скажу. Начало мудрости, страх Господень, мудрец. Это не тот, кто может показать образование самого высокого качества и говорит на всех языках, и знает много, такой полиглот, такой человек, который, например, является изобретателем там, интернет, компьютер, авиации. Эти люди имеют знания, у них есть знания. Но мудрец, мудрость это только лишь для тех, кто богобоязненный. Например, вы можете быть человеком, который, я могу сказать. Самый базовый уровень образования, даже быть алфавит, может быть, вы не смогли выучить, но одновременно вы мудрец. Например, мой отец был таким, был очень мудрым, мама тоже очень мудрой была. И правда в том, мои друзья, что мудрость приходит от Бога. Мудрость приходит от Бога. Хотя папа был мудрым, он был таким строгим человеком, потому что он в нас прививал эту богобоязненность. Вы знаете, я этому научился от отца, от моего отца родного, потому что я его очень уважал. И имея вот это вот уважение к отцу, я потом знал Господа Иисуса Христа, и я стал, в свою очередь, уважать Бога после этого. Теперь я понимаю, что такое уважение, богобоязненность. Когда я, будучи маленьким, да, когда Он был живой еще, вы знаете, я старался угодить всем, я старался делать все самое лучшее таким поведением моим, показать Отцу, Хороший пример, потому что если бы он узнал, что я что-то неправильно сделал, грех условно говоря, а тогда он наказывал, и я не хотел наказания, мне было страшно. Я жил, и у меня был такой порядок, такой богобоязненность, но по отношению к родному отцу я этому научился, и когда я обратился к Господу Иисусу, познал его, когда Дух Святой мне открыл Бога. Вы знаете, это уважение является фундаментом. И основание вот этого богобоязненного отношения – это послушание. Тот, кто богобоязненный, он послушный. Он живет в послушании. В послушании Божьему Слову, Его праведности. Но кто не знает Слово Божие, кто не знает и не верит, не слышал, у них есть совесть, которая говорит и показывает, что правильно, а что неправильно. Моя совесть меня ни в чем не осуждает, я живу как хочу и так далее. Возможно, уже ваша совесть, она сгорела, то есть исчезла, она уже полностью как себя оградила от правильных вещей. Множество людей имеют такую совесть, которая, я могу сказать, уже ничего не слышит. Но это другой разговор. Я бы одно вам хотел объяснить. Это учение Такое прекрасное тчение, которое Дух Святой дает нам через Его слугу, та, которая служила всем нам, чтобы родился Господь Иисус. Она сказала, душа моя возвеличит Господа. из-за откровения, которые Он ей дал. И возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем, что призрел он на смирение, Призрел на смирение, обратил внимание на смирение. То есть, это не значит, что она была в чем-то неправа. Она себя считала никем и ничем, знаете, зернышком каким-то пред Богом. Поэтому она сказала, «Презрел он на смирение рабы своей». Не написано "Божий Матерь». Нет, у Бога нет матери. Как у Бога может быть мама? Вы что? Если у Бога есть мама, тогда его мама больше, чем он. Или нет? Это только подумать немного. Только подумать. Тогда она... Себя считала смиренной рабой, то есть никем. Она себя считала всего лишь слугой раба. Я как маленькое зернышко. Ибо отныне будут ублажать меня все народы. То есть все зовут ее Блаженной, да? Она Блаженная, это так. Мария, она такая, я не сомневаюсь. Блаженная, но... Она служила как инструмент Божий, как Бог использует людей, чтобы помогать вам. Сколько людей сейчас имеют Духа Святого, имеют спасение, которое гарантировано им, имеют преображенную жизнь из-за той работы, которую Церковь Храм Духа Святого ведет по всему миру. Но это мое служение, я такой мудрый, я такой какой-то особенный, знания какие-то, вы думаете, какую-то особую у меня есть ни в коем случае. Вы знаете, как Бог в смирении Марии призрел на нее как на свою слугу, так и Бог. Он на мое смирение, я слуга, Он на меня обратил внимание, я. Могу сказать, всего лишь пыль. Я даже, я даже не пыль, я даже меньше, прах. Все. Я никто, я, я себя ничем особо не выделяю. Но Бог призрел. Слава Богу. Поэтому... Могу сказать, почему он обращает внимание? Из-за той богобоязненности, которую я имею по отношению к его слову. Мария тоже была богобоязненная, поэтому она говорила эти слова. «Милость его Бога в роды родов к боящимся Его». То есть, от времен Авраама, еще до Авраама, Нои, тогда Мария, именно она, была этой богобоязненной. Бухун, Бог, знал, что родиться в истории да, израильского народа будет э, эта девушка богобоязненная. Молодая девушка, дева, которая послушна Слову, она чистая, она непорочная. Молодая девушка, которая имеет вот эту богобоязненность внутри себя. Именно поэтому она была избрана, чтобы стать для Господа Иисуса Христа мамой. Тогда завтра я хотел бы больше об этом вам говорить, об этом страхе Господне, который она имела. И это одно из блаженств, одно из тех качеств человека, который хочет быть блаженным, счастливым. Знаете, и это еще от начала истории человечества было чем-то важным. Бог избрал Марию, потому что она была богобоязненной. И она действительно себя поставила на позицию смирения, слуги. Она даже меньше, чем слуга. Это прекрасно. Но ее богобоязненность... Позволил ей стать избранной Божьей. Вы, кто меня слушает сейчас, как ваша жизнь? Может быть, она проклята? Может быть, все то, что вы делаете, не получается? Вы можете поменять эту историю. Вы можете поменять свою историю. Достаточно использовать мудрость, интеллект ваш, вашу информацию, которую вы от Слова Божьего получаете и поменять те поступки, которые вы делаете, богобоязненные. Человек автоматически блаженным становится, как Мария. Только это. Больше ничего. Будьте мудрым. Будьте мудрым, мой дорогой. Будьте богобоязненным. Это начало мудрости. Это первый шаг. «Страх Господень». И страх Господень можно одним словом передать – послушание Слову Божьему. Пусть Бог обильно вас благословит. знаете, это неделя. Мы верим, что в итоге проклятие остановим, разрушим жизни тех, кто страдает, и никто не может нам это помешать сделать. И как разрушаются проклятия? Послушанием Слову Божьему. Знаете, послушанием Слову Божьему эта тень проклятия уходит, и сияние спасения в вашей жизни начинает появляться. Пусть Бог вас благословит. До завтра, друзья. Аминь.